Здравствуйте всем, меня зовут Игорь Чурелов. спасибо Юрфакт БГУ за предоставленную возможность в этих сценах что-то изложить, надеюсь, существенно для юридической отрасли и для инженерной отрасли, потому что все, что мы можем сейчас говорить, это стык информационных технологий, программной инженерии, социальной инженерии и, конечно же, права. Это цифровая трансформация права. То, что вы здесь видите на карте, это карта Google Maps, на которой я отмечал места, где занимаются вычислительным правом. И вот эта красная точка Беларуси, это то, где мы сейчас находимся. А еще год назад ее не было, и я рад, что она появилась. Я не юрист, я пришел к, к правой цифровой трансформации со стороны инженерии. Это накладывает определенный отпечаток на все, что будет сказано. Юристы, может быть, здесь где-то загрустят, но, надеюсь, совсем можно разобраться в процессе. Я буду отвечать на вопросы, если у кого-то найдутся они. Модели ориентированные право и цифровая трансформация. Это краткий список вопросов, на которые я бы хотел сейчас ответить. И главное, с чего бы хотел начать, это в принципе задать вопрос, а в чем проблема? Может проблем это собственно и нет? Но что мы можем констатировать совершенно точно, что мир, в котором мы сейчас живем, стал намного сложнее, кардинально сложнее, чем тот мир, который был 2000 лет назад, когда те правовые институты, в которых мы сейчас находимся, ну, в плане принципов построения их, нормативность, которая была заложена, мир изменился очень серьезно. В размерах, в связности, в количестве людей, социальных отношений, отраслей, экономики, политики, всего чего угодно. А многое, все, что мы знаем, многие столетия, тысячелетия уже, осталось таким, как оно было когда-то, когда мир был значительно проще. И это уже начинает создавать существенные проблемы. Здесь вот анекдотический пример я как раз нашел, что в праве Соединенного Королевства существует законы которые не отменяются уже там 700 лет понятно что они сейчас вряд ли применяются тем не менее это показывает что вот эта наследственность она сохраняется и она давлеет не только в плане содержания а в плане принципов в первую очередь это проблема которая не мной открыта ей занимаются плотно и в Европе и в Штатах. вот Мэнуэль Хингелбрант одна из профессора университета Амстердама, у нее очень интересный проект «Убихолл. Как оставаться человеком в эпоху вычислительного права». Она исследует как раз-таки смещение нормативности, смещение этики, смещение социального понимания права. И многие прогнозы, они на самом деле неутешительны. Я еще буду показывать, как на это смотрят другие исследователи. Важный момент здесь, на котором сходятся очень многие, что просто оцифровать то, что мы имеем сейчас, нецифровое право, вот эти каменные скрижали или бумажную, бумажные тексты, этого недостаточно. Нужна глубинная трансформация права, связанная со многими аспектами. Кратко можно сформулировать проблему следующим образом. В 21 веке, Количество агентов, которые вовлечены в правовую деятельность, возрастает, и это уже не только люди. А люди уже не могут понимать это право. Оно слишком усложнилось. Нужны помощники. И эти помощники, конечно же, это автоматические системы, информационные, интеллектуальные системы, которые должны этим заниматься, но они пока еще не понимают право. И вот это является или может быть определено как сущностью Сутью цифровой трансформации. Создать среду, в которой и киберфизические системы, и человеческие системы существуют на одной платформе и помогают друг другу. Ли основатель юриметрики, уже 60 лет назад, даже 70 лет назад, эту проблему сформулировал. То есть это юриметрика, это э, область на стыке вот математики, статистики и права которая зарождалась в то время и просто он взял и посчитал чисто статистически, что мы уже не понимаем, что происходит. Я бы хотел вот эту вот эволюцию сложности представить через эволюцию технологической поддержки прав, чтобы мы сейчас разогнались и влетели в нашу цифровую трансформацию с глубины веков. Эта таблица он, сложная для восприятия сейчас, я думаю, что э, ну, она будет доступна, она доступна в интернете, будет э, остановлюсь на главных вехах. Что происходило с человеческим обществом? Почему мы пришли сюда, где мы есть? Произошла первое, что произошло, вербализация закона, когда мы носили закон, ну то есть люди носили закон в себе. Авторитет, который имел власть, приходил и говорил. Будет так, и это являлось законом. Потом произошло отчуждение. Текст закона, речь превратилась в надписи какие-то, которые так иначе переносились уже без участников э, речевого акта, без участников власти. И они э, переносились уже на большие расстояния, на, больших, на большое количество людей. Это было существенным моментом. Это произошло, происходило в течение тысячелетий, пока не началась дигитализация закона, когда сам текст оторвался от носителя. То есть то, что произошло с текстом во времена интернета, это э, возможность размножить не просто количество, а еще и качество. Количество представлений возросло, и их скорость перемещения возросла радикально. Но и этого людям уже недостаточно. Изменения начинают Э, таким, как лавина накатываться. Мы поняли, что просто размножать тексты, просто их перегонять, то сюда недостаточно. Мы начали э, отчуждать из текста структуру. Это называется антология или семантика. Мы начали делить эти тексты на какие-то кусочки, наделять их каким-то смыслом, связывать эти смыслы и э, как-то э, превращать эти смыслы в какую-то практику свою отдельную. То есть она уже, текст разорвался даже не на статьи, а на отдельные смыслы. Что нужно сделать дальше? Это вот пример того, где, где мы сейчас. Мы оцифровываем закон и пытаемся наделять эти куски текста смыслами важными для отдельных практик, распределенных по всему глобальному шарику. Эпистемизация закона ⁇ это не просто оперирование вот этими кусочками текста, пускай они там модели, это хорошие модели, переносимые и так далее. Мы должны сделать более прозрачную, более э, ну, дешевую для трансформации, вот этих, для перемещения именно правового знания, не просто текста, именно знания на, на все глобальные расстояния, и даже э, глобально в рамках нашего небольшого, например, белорусского общества, оно уже весьма сложное, чтобы мы просто удовлетворялись отдельными кусочками текста, нам нужна другая среда, где будет искусственный интеллект, работающий, помогающий а, прямо внутри человеческой практики, не отдельно, а прямо внутри, а, где все процессы будут соединены сквозными, а, сквозными представлениями. Это а, удешевление процессов, это дает нам совершенно другое качество. И мы еще об этом обязательно поговорим. Еще не, не, небольшая а, такой срез, вот можно представить со четырех Революция языка письменности, когда мы из своей головы выбросили это все в, в текст. И это позволило нам транслировать наше знание на огромное количество, экстернализировали наше знание, наши, знания, наши прав... знания о праве представление представления о праве, требования права. Потом мы начали дешево его копировать, носиться со скрижалами камень тяжело, как и с книгами. Вот копирование революции Гутенберга, она привела к, на самом деле, колоссальным изменениям в обществе. Печатная пресса, многие считают, что печатная пресса стала одним из оснований капитализма, э, либерального общества, гражданского общества. Она не существует без публичности. Э, дальше интернет снизил, радикально снизил затраты на глобальную транспортировку знания. Это и опять же не целиком знания, какие-то кусочки, мы получили друг, в другой уровень доступа. Что сейчас нужно сделать, это совершить еще одну э, революцию, когда мы будем не просто передавать какие-то знания в том или ином виде, а мы сможем интернализировать. То есть каждый, э, каждый человек в, раз, в разных местах социальной социальная ткань с разными представлениями, э, разные роботы, опять же, в разных местах будут жить с одним каким-то сквозным представлением о праве, что, опять же, может развернуть общество очень кардинальным образом, потому что это снизит определенные затраты, позволит создавать совершенно другие ткани реальности. Но эти революции, может быть, они не нужны, может, давать как-то без, без, без потрясений, может, давать как-то снизим сложность общества вернемся там в 19 век где все хорошо и гладко или просто там людей закачаем больше юристов или там искусственный цвет какой-нибудь кто-нибудь когда-нибудь изобретет а мы просто подождем это конечно тоже одна из стратегий но например мне она не очень нравится у нас все-таки трансформация идет но она вот такая давайте как-то вот, ну, может Видеосвязь там проведем, там юристы, может, там в городе будут законы как-то там это набирать уже, не писать от руки и так далее. То есть это отдельные вещи, которые, да, цифровизация проникает. Но ну, это вот совмещение кобылы с повозкой с моторной. Это пока еще такое, очень невнятное и осторожное проникновение. Нам нужны гораздо более, более связанные, более интенсивные трансформации здесь для того, чтобы двигаться вперед и воспевать за миром. Можно не решать это вообще, и мы останемся хорошей, спокойной, индустри... доиндустриальной страной, возможно, или индустриальной страной. Девушки у нас красивые, картопли много, как-то вот выживем. Если же мы решаем решать эти проблемы, то мы можем получить ряд важных для себя преимущество эффективность регулирования внутренних процессов увеличится просто потому что у нас будет и затраты снизится и связность, качество представления сейчас там, законодательство законодательно там исполнительной власти не, не понимают друг друга зачастую и так далее там много много нарушений именно в плане э, связанности знания внутреннего Политические институт с другой с, с другим уровнем доверия если мы позволим больше, больше этого правового знания отдать его людям, так чтобы люди его поняли, сейчас законы не понимают. Не понимают в достаточной мере. Они написаны таким образом, что их можно понять. Их огромное количество. Если мы предоставим доступ к закону большему количеству людей, мы получим большее больше доверие нашему государству, политическим институтам. И в качестве э, обладателя определенной экспертизы мы можем занять нишу на глобальных рынках. Это тоже очень важный момент. Вот Ричард Заскинт, э, он так и сказал в своей книге 2019 -го года. Я конспект-перевод делал, у себя на сайте опубликован, если кто-то хочет посмотреть. Он так и сказал, что студента которые приходят обучаться английскому праву, там из Африки, там еще, ну, то есть из не продвинутых юрисдикцию, вот так и говорит, не надо этим заниматься, это все уже отживающее. Давайте сразу делать какие-то свои онлайн-суды, стройте свою архитектуру новую. Не тащите всю эту 300 летней давности э, структуру, которая отживает свое. Он аргументирует за тем, что его многолетние проекты трансформации, судебной системы, еще каких-то там законодательных э, практик, они претерпевали большие сложности и неудачи именно из-за того, что они не были достаточно радикальны. Они были слишком консервативны, и это была просто трата времени и денег. Поэтому, может быть, все-таки революция какая-то она нужна. Если мы говорим о содержании этой революции, уже вот о модели ориентированности. Почему модели ориентированности? Сразу хочу показать несколько высказываний, которые сделали люди о моделях из разных областей. То есть эта тема на самом деле она популярна. Опять же, это не то, что я сейчас взял откуда-то, вытянул самостоятельно из своей фантазии. О том, что модели заменят текст, э, говорят и уже делают давно. Там лет, ну, как минимум 40. А если там, взять более там, простые формальные модели, то и, и все триста четыреста лет, пока, пока когда существуют логические какие-то формализмы и в том числе и модели для права их, их и, о них тоже много говорят модели ориентированная инженерия собственно вот ну, термин модель ориентированное право собрал ваш покорный слуга потому что он как инженер он, то есть я работал с модель ориентированной инженерии в своих когда, когда, когда работал архитектором в только в компаниях, когда был программным инженером, архитектором программных систем. Это развитая область, и она не просто развитая, она де факто стандарт. Если ты заходишь какие-то сильные индустриальные области, ты просто обязан знать, что такое модель ориентированная инженерия. Нельзя спроектировать сейчас какую-то сложную систему, не... Работая с инструментами и моделями. Нельзя сейчас просто ограничиться текстами, нельзя ограничиться бумажками. Никто не работает сейчас с латманами То есть документоориентированная инженерия, она практически умерла но ну, в серьезных отраслях. То есть наша задача от текста или документа ориентированности перейти к модели ориентированности. Это прыжок существенный. И инженерия индустриальная, она его прошла. Там наработано огромное количество практик которые ну, нельзя перенести один к одному, взять пункт и просто принести право. Но взять оттуда наработки дисциплину, схему мышления определенной обязательно, потому что это огромный человеческий опыт. Вот корпорация Boint недавно обновила свое представление о жизненном цикле, где.. Было уже конкретно понятие ну, на схему да, понятие цифровых двойников и цифрового э, цифровых нитей. Это вопросы цифровой трансформации инженерии глубокой. То есть инженерия всегда сейчас эволюционирует в этом плане все глубже и глубже понимается, как это нужно делать, и э, все сложные системы они разрабатываются именно в соответствии с системно-инженерными понятиями. Эти понятия могут быть перенесены в трансформацию правовой области со своими оговорками которые я только коснусь. Мы вступаем в область борьбы со сложностью в праве, борьбы со сложностью совершенно ну, очень в разных аспектах и со сложностью текстов, и со сложностью представлений, и со сложностью применений. Если приблизительная инженерия Имеет это дело стандарты социальной инженерии. Тоже есть такой термин. Там есть какие-то наработки и практики, хотя дисциплины, наверное, не очень много. Скорее, вот, социологические исследования, какие-то юристики. Мы можем, наверное, уже говорить или попытаться говорить об инженерии инженерии права. То есть как нам, некоторым дисциплинированным образом, менять право, либо оперировать правовым знаниям, правовыми правовым знаниях и правовыми... Состоя... Ну, ситуациями, состояниями. То есть не <как> э каким-то интуитивным образом, либо образом, который не имеет вот, э такой четкой управляемой внутренней дисциплины. Инженерия как раз таки это дисциплина изменения мира, и мы должны э изменить право для того, чтобы просто иметь возможность. Э менять мир правой мир э ну, дешевым способом чтобы у нас хватило ресурсов потому что если мы сейчас вернемся в наш документоцентричный мир с желанием что-то поменять мы просто увязаны. мы убьем от э отсутствия вот, этой вот дис дисциплины и, э простоты достаточно еще почему модель заменять текст Потому что вот мы, как общество, мы очень сильно завязаны на коммуникацию, а язык, он родился, как я уже говорил, выше там вербализация произошла, это попытка, вот наше большое сложное представление в голове, передать через относительно простые сигналы, голосовые, письменность. Это нам позволило делать, переносить наши знания на большие расстояния, но это очень сильно осложнило понимание, что язык очень вариативен. То есть, особенно в правовых областях все юристы абсолютно это четко знают, что проблема открытой трактовки, проблемы различных интерпретаций ⁇ это содержание всех судебных споров. Логические подходы попытались внести дисциплину в язык. У нас много логик, они просто обозначают буквочками какие-то э, ситуации логические и пытаются устроить синтаксис строгости. Но этого недостаточно. Логики, применение логик э, повышает э, стоимость внедрения этой строгости намного. Я еще покажу тоже дальше. Антологический э, подход, о котором мы будем тоже говорить, который уже сейчас вот пытаемся применять в праве, не только мы, конечно же, это следующий шаг, когда мы э, на каких-то логических основаниях пытаемся строить более разнообразный, разнообразную коммуникацию. Лучше связанную с практикой, с нашей предметной областью, столь же строгою, но э, в этом плане более эффективную, в, в, в плане именно передачи знания И на многих прост, ну, относительно простых предметных властях это работает как вот программа инженерии кипрофизической типа инженерии это работает успешно применяется право как и любая другая социальная дисциплина область как социума где меньше вот эта вот жесткой такой обусловленной физическими законами дисциплины там вот эти антологии уже менее эффективны они начинают давать сбои, либо э, становятся слишком дорогими. Сюда приходят какие-то иные моменты, иные способы работы с этой сложностью в виде модели. Еще одного обобщения. Модели вправе далеко не вчера родились. Господин Лебниц, от которого ведут, ну, часто ведут, э, Родословную. Вот. Исследователь в, в учительном праве, он занимался какими-то подобными вещами уже в 18 веке. Его именем назван Институт учительного права в Университете Амстердама. очень почитаем. Он оставил большое наследие в этом плане. Но с, 17 века, с 18 века то есть не очень много было сделано до... 20 века. В 20 веке, когда в середине века появились уже учительные машины, большее количество формализмов логических, они ринулись покорять социальные науки, вот новые рубежи каких-то предметных областей, логические формализации были созданы и они создаются до сих пор. Но применимость их очень небольшая. С ними сложно работать, их сложно понимать, и сложно масштабировать. Поэтому, как вот на предыдущих слайдах я и показывал, антологическая, просто логическая, а антологическая экспликация наших правовых правового знания она рано или поздно возникла, она до сих пор развивается, но возникнув примерно, так, более-менее уже ощутимом виде в х годах. В начале, в конце десятых, в конце нулевых, в начале десятых годов, рассвет антологии правовых, он закончился. Был такой вот Estrella Project, европейский проект по стандартизации правового знания и доступа доступ, доступ, доступ к праву. Там... В течение многих лет работали очень светлые головы. Ну, в 2011 году вот этим вот альманахом подходы к правовым антологиям тема была, ну если не закрыта, то так, очень сильно прикрыта. Стрелопрожек был закрыт в 2008 году. Один из главных стандартов, который остался и как-то еще используется там вся это ЛКИФ. Lel его правовые институты Евросоюза используют. Там были разработаны еще стандарты по синтаксису, по, по тому, как структурировать правовые документы и так далее. Это вот уже более низко такие стандарты. Вот. Но, тем не менее, исследования в правовых антологиях, которые очень важны и нужны, они были приглушены. Почему? На самом деле вот, если говорить о про правовых эталогиях, это ничего сложного в этом нет. То есть любой там, дисциплинированный мыслящий человек может этому, ну, или как-то логически мыслящий человек, может этому обучиться очень просто. Вот эта простая схема, я ее набросал там, за пять минут. Каждый человек, который представляет себе какие-то набор правовых концепций и их связь после определенного, определенного образования может эти антологии создавать массово можно их создавать не просто массово в соответствии с лукив или там э, каким-то еще дополнительными антологии которых тоже много наделали почему такая простота вот это вроде понятность почему она не, не, не сработала потому что они не обеспечили сквозную производительность для того чтобы Переложить в эту антологию э, какое-то правовое знание нужно потратить большое количество усилий и большое количество усилий очень компетентных специалистов. Изъятие антологии из текстов затратный процесс. Обработка может быть переложена на не тривиально, она кому-то переложена на э, роботах уже, на системы, интеллектуальные системы, но однако и возврат результатов из этих вычислений обратно к людям, он тоже требует таких же, услуг ну, может быть, меньше, но сравнимых усилий. Весь этот э, цикл от э, ввода к выводу он оказался слишком сложным. Он оказался, что он работает только для простых случаев. Его нельзя масштабировать. Почему? -то. Сейчас после этого вот лета, расцвета исследований в области правовых антологий набрал ход такое, это область как Legal AI, правовой искусственный интеллект. Появились как раз в 50-х годах очень мощные статистические средства, нейронные сети, методы математического анализа, обобщения данных, которые позволили очень хорошо работать с естественным языком. Ну, в некоторых областях хорошо. Впечатляющие, то есть были построены переводчики. Все мы пользуемся. Это, опять же, вот результат последних, последних 10-12 лет. Legal AI также пользуется этими инструментами и пытается устроить базы данных, граф знаний делать логические выводы с использованием этих инструментов. Вот это на заднем плане, это не правовая антология, но это антология э, реальная, это FIBO. Financial, financial interchange, что там такое, не помню, как точно вручивается. Вручную, вручную, вручную сделана, э, сделанная антология финансов, финансовой области. То, что сейчас э, используется для. Э, внимание для формализации определенных там финансовых э, документов обязательств. Эта антология содержит небольшую часть, связанную справа явно связанную с правом. Но, как вы можете видеть по этой э, замечательной картине, <сёк> у человека выучиться на все ну, невозможно. Охватить а ее, понять, это очень серьезный труд. Как с ней работать, тоже не вполне понятно. то есть это затраты, которые не всем по карману, а нам нужно масштабировать это в разных в разные стороны эти инструменты. Вот уже более э, такая реалистичная, не совсем на коленке, э, не совсем на коленке сделанная аналогия из статьи э, российского исследователя, э, о, ну, то есть там целая лаборатория, компания в э, в, в области вычислительной учительного права рекомендую прочитать эту статью в прошлом году у меня вышла серия статей. и они создают вот такие правовые этологии то есть это качественно качественная репрезентация однако сам автор констатирует что с одной стороны да это очень это необходимая обязательная область которая позволит сделать технологический прорыв с другой стороны, здесь еще слишком много сложностей и слишком дорогие вещи, которые не позволяют это прорыв сделать. А в чем состоит мое предложение, в чем состоит работа в Минской лаборатории искусственного права, исследования, которые вот я и мои коллеги ведем уже там, несколько лет. Я где-то лет 5, наверное, больше. Первое, это применять инженерные методы. То есть мы говорим о том, что мы меняем право с инженерных позиций. Как я уже говорил, это не просто попытки копирования каких-то вещей бездумного, это попытки осторожной адаптации практик. Так, чтобы они работали, чтобы они были управляемыми, понимаемыми, адаптируемыми и так далее. Системный подход здесь в чистом виде не может работать. На эту тему, опять же, есть разные мнения, но есть весомые мнения, и я присоединяюсь к ним, что есть много ограничений, которые не позволяют, допустим, системную инженерию использовать как, как есть. Систематичный подход, то есть подход. Когда что-то делаем с пониманием, да, как регулярно, выстраивая какие-то схемы того, что мы делаем, он обязательно. Я не склонен говорить о искусственном интеллекте вправе, потому что, опять же, это слишком тонкая, сложная, может быть, более длительного характера разработка долгий еще будет. Я говорю про усиленный интеллект. Это что значит? Что у нас... Мы должны понять, как наша правовая практика существует в обществе и какие, то есть значит, существует, в основном на, на человеческом усилии. Юристы понимают, их интерпретируют какие-то законодатели, э, законодатели создают, допустим, э, право, юристы интерпретируют, э, какие-то экономические агенты э, пытаются строить свои. И согласовывать свою практику с этими а, положениями. Нам уже понять, какие части этого интеллекта могут быть усилены за счет искусственных, за счет интеллектуальных систем. Не заменены полностью, а как может усилить наш интеллект, переложить какую-то часть. На самом деле здесь есть весьма существенная разница, хотя, может быть, где-то не так важна тем, кто там, смотрит на это извне. Но вот Artificial Intelligence versus Augmented Intelligence, эта тема, она обсуждается. Ну и архитектуры. Что бы я здесь хотел, на что бы я здесь хотел обратить внимание? Само, само право, то есть понять, как это право устроено, цифровое право, цифровая трансформация права, это недостаточно, потому что оно не существует в вакууме. Мы должны встраивать это в общество, мы должны встраивать это в экономику, в финансы. Мы должны сопрягаться с разными права разными областями социальной жизни И эти области мы, если мы их не понимаем в сколь нибудь тоже дисциплинированном антологичном виде мы не сможем раз, развить и свою правовую трансформацию продвинуть одной из ключевых концепций в инженерии в системной инженерии в том числе является понятие жизненного цикла в рамках модели ориентированного права мы говорим про про присутствие знания вот в социальных практиках. Мы говорим про жизненный цикл именно знания. И вот можно набросать несколько шесть групп таких практик, как это знание существует. То есть оно где-то создается, оно как-то обслуживается, оно когда переносится в разные контексты, оно как-то усматривается. Нужно ли, здесь, нужно ли здесь применять право? Какое право нужно? А как-то вычисляется. То есть э, отдельные доказательные нормы совмещаются в рамках одной ситуации. И оно исполняется. Вот эти практики, они существуют сейчас, они не централизированы. На самом деле уже есть даже вполне себе э, сквозная цифровизация ряда практик. Мы в них живем, мы уже получаем, если пись, письма счастья, кто вводит. Не очень аккуратно, как я. Он получает эти письма счастья от автоматических систем штрафа за превышение. То есть там стоит робот, очень простой. Он просто засекает скорость машины, раз и тебе автоматически приходит. То есть делается прав... правовая правовая оценка на основании оценки скорости делается правовая оценка, потом выписывается штраф, он прилетает к тебе и дальше запускается система, ребята уже отслеживать следующий если ты не заплатил тебе там не знаю повышается или там какой-то уже судебный там начинается процесс я уже не знаю я обычно плачу эти процессы уже есть в отдельных, в отдельных реализациях но они разорваны они существуют сами по себе Архитектура цифровой правовой системы, или один из срезов, может выглядеть именно так. О, речь должна идти о, о связанных платформах, которые охватывают не только все практики, но и эти практики через все области ну, права и, человечес и там, социальной как бы, человеческой жизни. Мы можем их не, не всегда понимать сразу же, мы можем их не всегда, конечно же, не сможем сразу же везде трансформировать, но мы должны их представлять в ландшафт чтобы понимать, куда мы двигаемся. То есть наше, наше, наше право, наше понимание права, наша цифровая трансформация, она должна понимать, должна учитывать тот факт, что мы работаем сразу. Даже на нашем республиканском уровне мы работаем там, в нескольких юрисдикциях. И я не говорю, что это разные отделы права, например, свод законов, там есть разные права, там, гражданское, глобное и так далее. Корпоративная юрисдикция, что это такое? создание какого то внутреннего распорядка в корпорации как какого-то правила не знаю там даже инструкция для пользования блоком, это уже является определенным законом микрозаконом идет уже это у него есть некоторый жизненный цикл кто-то создает его как-то тоже может быть он противоречит местной юрисдикции республика сможет права человека нарушает кто его знает эти вещи они должны в перспективе, если мы говорим про длительное, будто или идеальное, желательное состояние. Они должны быть осознанные на самом общем уровне, чтобы мы не создавали вещи, которые потом будут распадаться в наших в наших попытках их сладить один самим. Вот эти общие платформы, общее понимание должно пронизывать все ну или многие наверное, все области социального социальных взаимодействий экономические отношения цифровые финансы отдельная вещь которая уже сейчас не просто там на подходе цифровой юань существует активно эта тема активно разрабатывается во многих странах в том числе и в беларуси мы Можем внести, ввести эту цифровую наличность, цифровую валюту Центробанка просто так, но это будет, как наверное, не как лошадь запряженная, в теле а скорее наоборот, как мощный двигатель, поставленный на деревянные колеса. То есть разогнаться, разогнаться мы сможем, но мы, скорее всего, развалимся. Наша медленная юридическая система, система, которая не может учитывать такое разнообразие, новое разнообразие финансовых ситуаций, экономические ситуации потом она просто развалится под грузом этих скоростей нам нужно другое технологичное быстрое право если мы не будем строить такие платформы мы не сможем продвигаться здесь в развитии экономики на цифровых на цифровых рельсах. и здесь вся эта сложность ее нужно некий, образом нарезать, на, нарезать на, на измерения понять где у нас есть Такие самые а... А... А... А... точки роста моменты, где мы можем себя применить, исходя из учи... с... С... наличных ресурсов, исходя из наших компетенций текущих, технологических способностей, организационных и так далее. И поступательно трансформировать. Это реалистичный подход, потому что он уже происходит. Нам нужно просто некоторым образом а ну, систематизироваться где-то где-то э, расширить практики, где-то может быть остановить, кто его знает. Э, что касается вот этого ступенчатого подхода к модели ориентированных к моделям. Э, вот как раз в, в системе инженерии уже есть современный -э, доклад 21, 21 года. Разделение цифровой модель, тень и двойник. То есть это разные качество взаимодействия между нашим цифровым состоянием, нашим физическим состоянием или социальным состоянием, когда мы часть делаем руками туда или сюда, переносим наше состояние, либо уже есть определенная онлайн-связь, как вот в части выписывания штрафов, либо у нас цифровой физический двойник, они уже существуют как единое, связанная полностью иннервированная друг друга система когда мы у нас бесшовно проходят кстати, все моменты не требующие уже человеческого вмешательства. если говорить про уже вопросы разработок связанных с модельориентированностью и антологизацией то есть как преодолеть вот эти проблемы, связанные с представлением знаний, которые мы разрабатываем в Минске, то можно сказать, что на самом деле можно начать обратно от Лидницы. человек был действительно великий талант и многие вещи, которые он заложил, они были в каком-то, каком, в каком смысле, опережающем время. Они несколько затушевались. В процессе и он сам на самом деле их не стал развивать, но тем не менее э, на многие можно опираться сейчас. Я здесь привел несколько цитат о, о нем и цитат самого леписа о том, что необходимо выйти за пределы языка. Сейчас антология слишком языкоцентрична. Это нас ограничивает. Что необходима какая-то геометризация ситуации, то есть э, геометрические модели права, возможно. На самом деле это тоже не фантазия. Вот в МИД, например, этим занимаются. Там есть Human Dynamics, Social, Social Physics, то есть попытка представить физику, попытка использовать физику для моделирования социальных процессов и правовых процессов, legal physics. Посмотреть больше на представление знания, а не на логический вывод, на нелогический вывод. То есть представление знания слишком мало изучалось, больше изучались логические операции над очень бедным представлением этого недостаточно. Одним из вариантов развития это современные Embedded Anthologies, то есть распределенные антологии в нейросетях. Отдельная тема, к которой тоже не хочу ознакомиться, но это альтернативные представления нашей, нашей антологии. Ну и Монада, предельная простота, тоже отдельная очень важная вещь, не для, этого, не для этой презентации, но вот эта простота опора на какие-то непонятные, не материальные, не пространственные характеры, а сущности, они Лебнисом были предсказаны и их в определенном смысле можно оживить. Это тот диагноз, который я поставлю э, вот тем антологиям, которые остановились, антологиям, ну, которые остановились в, в 2011 году. Европе и ложность, которая, которая преследует, в принципе, все объекцентричные онтологии которые сейчас существуют, они практически все именно такие. Они выросли в мире, который был гораздо проще, чем сейчас. Они структурированы по-другому. Протоколы разговора об этих вещах, они э, им тысячи лет и они очень мало меняются. Удивительно, насколько эти вещи меняются медленно. И сейчас уже в ряде областей это ну, просто стало э, таким очевидным бутылочным горлышком. То есть люди пытаются преодолеть какой-то сложности, не получается. И нужен определенный скачок за рамки этих ограничений. Если мы говорим про объект цитричной онтологии, то есть... Антологиях в центре которых стоит сущность вещь thing, концептуализация мы говорим про смещение в сторону действия центричных антологий. это тот фокус который исследовательский фокус который в вашей лаборатории и присутствует у него есть свои предшественники это все тоже не на пустом месте и достаточно Давно уже прослеживается определенное движение в том, чтобы оторваться от объектности в сторону прагматизма, в сторону практик и действия. Чарльз Пирс, это конец 19 века, начало 20-го, создатель теории знака, создатель американского прагматизма, философского направления. Структурация Гидрукса это наши современные разработки. И его попытка высматривать в, или рассматривать социум как практику, как набор объектов, как набор практик, как дуальность структуры практик, в том числе структурация. Анохин, прагматик трон это тоже большая тема, то есть концептуализация того изменения, на самом деле во многих областях в социологии в главным образом, ориентации на прагматику на практике. То есть это широкое достаточно движение, разнообразное. Не всегда лично я могу использовать, но тем не менее. И отдельным отдельным пунктом я хотел, конечно, вынести деятельность московского металлогического пушка, который продолжалась в вот 60 и 70-е годы главным образом, то есть вот пик деятельности. И связано с личностью, конечно, Щедровицкого Георгия Петровича, хотя там есть целый ряд такая плеяда очень ярких ярких мыслителей в этом плане но вообще конечно был как сердцевиной Система мысль методология это как раз таки попытка взять практику деятельность совместить ее с мышлением увы та программа которую они выставили для себя она была оборона даже не потому что ну, рано вошел сам щедровицкий, виски достаточно молодым человеком а, а они опять же на курс на какой-то предел сложности И я думаю что э, он был связан с нехваткой определенного рода э, вот, эпистемологических концептуальных инструментов этот барьер может быть преодолен а, ряд разработок их можно разработок в моих э, работах лаборатории можно посмотреть я их потихоньку выкладываю. Мы сейчас пытаемся реализовать в виде как раз -таки практик практик, связанных уже с правовой областью, то есть уже имплементации каких-то. Что это может дать? Как вот это движение онтологически, онтологически, объект-центричных антологий к центричных антологиям? Что может дать нам? Как раз-таки снижение вот этой когнитивной стоимости. Просто за счет определенной переориентации мышления более компактных конструкций, более регулярных конструкций, э, которые могут выполнять люди без особых компетенций. И э, в том числе дальше по стеку а, машины, там, допустим, не а, меньшей мощности, например, или а, программной системы меньшей, а, меньшей сложности. Они более переносимы, и мы можем из-за другой структуры, другого эпидемиологического фреймворка, в котором они располагаются, мы можем повышать разнообразие этих классов, размещение э, внутри наших моделей С сотен, как сейчас. Фибо, у него, по-моему, 3100 классов. Э, мы можем повышать до миллионов. Сейчас наши автоматические скрипты там из, небольшого количества, ну, из относительно небольшого количества текста могут изучать сразу. Там, вот сейчас 40, 40 статей мы обработали, там сразу около 6 тысяч. Первая, первая обработка около 6 тысяч классов. Это только первый проход. Это повышает наше.. Нашу способность понимать, что там в тексте есть, в разном порядке, и контролировать это относительно простыми регулярными способами. Говоря про место вот этих инструментов, надо понимать, что э, они существуют в виде определенного набора, который реализует э, доступ к правовому знанию. Системы изучения онтологии, они реализуют только часть, семантический доступ. Вся совокупность инструментов, она должна быть реализована для того, чтобы мы могли цифровать, автоматизировать процесс целиком. Это сложная задача, задача которая не может быть решена каким-то рывком. Мы сейчас пытаемся подходить к отдельным частям этого стека, насколько это возможно, и целью Минской лаборатории вычислительного права мы ставим создание экспериментальных вычислительных моделей на базе права Республики Дору, законов, которые мы сейчас имеем. Русскоязычного, потому что ну, инструменты НЛП обработки языка, они, конечно, специфичны к языку и очень завязано именно на грамматику языка и так далее их ну, можно переносить но не так-то просто то есть лучше как-то специализироваться какие-то вещи созданы какие-то вещи работают отдельная и сейчас задача свести это в один какой-то процесс который будет ну, отрабатывать небольшую но понятным образом организованную э, трансформацию права. То есть текста в модель. Спасибо.